Так, Все есть. Итак, добрый вечер, дорогая команда, наша, проекта, который мы получили, гранта, который мы получили, проекта, реализации которого мы много говорили, мечтали, надеялись, хотели. И вот он у нас есть, и есть возможность работать. И сегодня наша первая интернет-встреча через вебинар-систему. И я хочу сначала попросить включиться команду проекта Юлю, Юля Ершова, Инна Моторная, угу. Лена, Лена, включи, звук можешь включать, Фельдман. Так, Катя, если можешь, Свиридова, то если ты одна... Окей. Okay. Итак, спасибо. Дорогие подруги, вот это мы команда проекта Кешер. Как часть команды проекта Кешер. Просто наша вебинарная платформа берет только 9 человек. Поэтому мы будем работать несколькими группами, командами. Итак, вдруг кто-то не знаком. Я Светлана Якименко, являюсь председателем центрального управления межрегиональной женской еврейской организации Проект Кешер. Мы одно из важных направлений работы Проекта Кешер – это межнациональное сотрудничество. И мы получили, писали, работали, получили великолепный грант, который нашей большой командой мы можем реализовывать. Сейчас буквально Два слова тех, кто на экране, и мы будем дополнять еще. Да. Пожалуйста, Юля. Добрый день, дорогие коллеги. Добрый, день, добрый вечер, дорогие коллеги. Для тех, кто меня еще не знает, меня зовут Юлия Ершова. Я региональный представитель проекта «Кешер». И я тоже хочу вас поздравить с тем, что мы все вместе получили такой замечательный грант по такому интересному проекту. Без вас, без всех это было бы невозможно. И я надеюсь, нас ждет очень интересная работа. Спасибо, Инна. Инна Михайловна, вас не слышно. Микрофон. Ага. Добрый день, добрый вечер, дорогие подруги, девчонки. Меня распирает от гордости уже не знаю какой недели, что наконец-то мы получили то, что должны были получить уже давно, потому что мы достойные. И я нас всех поздравляю и желаю, чтобы это, это, это было только начало, что у нас был не, не только один этот год, что было продолжение, продолжение, продолжение. Все получится хорошо. Спасибо, Иночка, Лена? Добрый вечер, добрый вечер, уважаемые коллеги, очень приятно, всех приветствуем и очень приятно видеть знакомые лица, да, с кем мы уже работали раньше и продолжаем сейчас работать, на основами, я надеюсь, мы тоже наладим прекрасные отношения. Я буду отвечать за пиар-продвижение и частично финансовые вопросы, которые будут возникать в рамках президентского гранта. Так что удачи всем нам. Спасибо. Вы разговариваете с Леной Фельдман. Катя, пожалуйста. Катя, пару слов. Окей. Катери... Я тогда скажу. Катерина Свиридова. Катя оказывает техническую поддержку. И все необходимы, всегда готовы поддержать все начинания в рамках нашего проекта. Вот это часть команды. А дальше я прошу подключиться. Основную часть нашей команды – это представители городов. В проекте будут участвовать 9 городов России. Очень амбициозный проект. Пожалуйста, девочки, я хочу попросить вас включить видео и микрофоны. Отлично. Еще. Раз, два, три, четыре. Инна, ты можешь еще раз сюда прийти? Как при А, нет, Волгоград у нас есть. Итак, Волгоград. Так, кто еще? У кого не получилось подключиться? У Тани Якубовской. Кисловов. Не тянет интернет. Ага. Ясно. Итак, дорогие подруги, мы начнем с того, что я попрошу несколько предложений, немножко рассказать о себе, представиться и основные мысли, как вы видите нашу работу вместе. Пока нам нужно познакомиться, потому что мы с вами одна команда, которая будет реализовывать этот проект у себя в городах. А осенью мы все встретимся в Москве на большой заключительной конференции. Итак, пожалуйста, Волгоград, начинайте, девочки. Чуть ближе не слышно. А сейчас Евгения Степурина. И звук? Да, теперь отлично. Город Волгоград. Редактор газеты «Молочные корреты», газеты межнационального общения. Я уже давно сотрудничаю с проектом. Я сейчас участвовала во многих проектах. И вот нынешняя гранта, какая прекрасная возможность, все то лучшее, что уже было, сделать еще лучшее. Больше, Это со мной Маша. Маша Макаров. Макаров. Да, я работаю научным сотрудником тоже в музее Старая Сарепта», Работаю в газете. Помощник нашей группы Волгограда. Готовиться к сотрудничеству. Очень рады. Да, спасибо. Катя, пожалуйста. Катя Иванова, Катя. слышно? Здравствуйте, да, слышно. Катя. Меня зовут Катя Иванова, я из Мутич, Московской области, где я являюсь руководителем еврейской национально культурной автономии, а также руководителем группы проекта Кеша. И рада участвовать в этом проекте, Кроме этого, хотел сказать, что уже очень много сделано в рамках межнационального женского диалога. И, конечно, у нас есть такая амбициозная задача, да, вроде бы как сделано много, но продолжить путь в этом же направлении, не снижая ни темпа, ни... даже наращивая его. Вот. И время сейчас у нас не очень простое, да? с диалогом у нас вообще как-то сложно, с диалогом между национальностями, Возможно, что нам понадобятся новые формы и новые идеи. Но мне кажется, что те идеи, которые уже наработаны проектом Кешер, они имеют хорошее, хорошее начало, и такое же должно быть хорошее продолжение. Спасибо, Катя. Так, дальше, девочки, пожалуйста. Плохо. Не надо. Отключайте микрофон. Ага, Ирина Анатольевна, город Курск, заместитель председателя управления Курского областного отделения Фонда Мира, член управления Фонда Мира в России. С проектом Кешер и с нашей общественной организацией мы давно сотрудничаем, поэтому, когда вы писали свою заявку на получение гранта президента, мы писали письмо поддержки Потому что действительно во многих мероприятиях, которые проводились ранее, с женщинами различных национальностей и общественных организаций, которые работают на территории Курской области, мы всегда были вместе. Поэтому многие те добрые дела, которые сейчас продолжает Фонд Мира, они родились от совместного общения с нашей женская общественная организация «Проект Прайдс-Фешинг ⁇ Поэтому очень рада, что будем вместе работать по выполнению той программы, которая предложена вами, что включено такое большое количество замечательных городов и людей. Очень рада знакомству с каждым из вас. Так что в добрый путь. Спасибо большое. Вообще приятно видеть знакомые лица. Продолжаем, пожалуйста. Слышно? Она замерла. Так. а где Дина Брюске есть? Дина. В общем, мы сейчас смотрим, у кого... Фаина, давай, у вас зависло? Окей. К сожалению, мы убеждаемся, что эта платформа работает не очень хорошо. И будем сейчас активно искать, какую другую вебинарную платформу использовать. Если у кого-то есть опыт и опыт общей работы с другой платформой, пожалуйста, поделитесь, и будем и будем действовать дальше вместе. Или нужны определенные... Итак, вот наша команда. Сейчас в виде PowerPoint-презентации я... мы познакомимся более детально с проектом. Готовы будем сначала ответить на все вопросы, которые будут. Итак. Есть слайд? Есть на экране? Да. Не видно мне. Угу. Есть видно. Видно? Да. Итак, что у меня не получается? Это уже мы в конец пришли. Итак, межнациональный женский диалог. Информация, которая на этой презентации, в принципе, потом мы сможем ее выслать всем, кому нужно будет, но это для общего рассказа о нашем проекте. Очень важная вещь одна, которую сказала Катя о сложности, Катя Иванова, о сложности сегодня диалога, и мы все, знаем, мы все с вами знаем, как часто серьезные вопросы, диалога, понимание ситуации подменяются достаточно поверхностными, не значит, что они не важные, но подменяются смотрами, я знаю, национальных блюд, песнями, танцами, как будто роль женщины в современном обществе только быть такой вот общей картинкой на фоне существующей жизни. И наш проект, наш межнациональный женский диалог нацелен именно на глубину, на понимание тех э, серьезных вопросов, которые сегодня есть в межнациональном общении, и на понимание роли женщины в современном обществе, и как сегодня национальные отношения накладываются на вопрос женщины и вопрос личностных, межнациональных отношений и это не просто так это не в ту сторону меня опять пошел Итак, регион проекта «Девять городов». Мы познакомились уже, это Владикавказ и Кисловодск, первые два города, очень сложного региона, непростых отношений и достаточно глубоких проблем определенных, которые мы будем преобразовывать в задачи и совместно их решать. Волгоград и Тамбов, еще два города. И в Волгограде, в Тамбове у нас есть компьютерные центры Орд Кешернета и большой опыт межнационального взаимодействия. И здесь углубление работы будет также очень полезным. Курск и Ульяновск. Сегодня у нас... Слайды не идут, не двигаются. Слайды не двигаются. Угу, да, сейчас пошли. Спасибо. Спасибо. Следующие города идут. Рязань, Киниш, Маймы, Тихи. Итак, мы покрыли 9 городов. 9 городов, в которых будет реализован проект. 9 городов, не просто которые э, придут... Э, которые мы только встретимся сегодня и встретимся на конференции, но 9 городов, где опытные, активные женщины, есть хороший опыт взаимодействия с государственными структурами и с разными национальными общинами. И есть возможность реально показать те изменения, которые мы, женщины, можем принести в, свое, в обществе. Сейчас я начну рассказывать о проекте, как он идет в заявке и как мы его с вами обсуждали и строили. Прежде всего, в каждом городе будет создана команда, которая будет этот проект вести. Мы говорили о том, что в каждом городе будут минимум три человека в команде. Желательно, чтобы это были представители разных национальных общин, или представители партнерской организации. Но вот это три человека, минимум, да, три человека, которые будут той командой, которая будет и на тренинге, и с которой мы будем работать, и которые будут поддерживать друг друга. Я надеюсь, что, уже были, что мы уже говорили, и что у вас уже в голове или на листе, или в разговоре есть эта команда. Мы посмотрим сегодня к концу разговора, что у нас происходит. В идеале вот здесь справа я бы хотела, чтобы вы писали, реагируя на мои слова. Итак, первое, пожалуйста, вот эти три человека из команды, у кого они уже есть, напишите, пожалуйста, три, четыре, может, у кого-то пять есть, такая команда, которая будет вести этот проект в городе. Я жду, напишите, пожалуйста, пока разговариваю, говорю дальше. Дальше... Важная часть проекта, что это не просто проект закончится на том, что в городе будут три человека. Мы рассчитываем, что в результате работы года у каждого из этих трех людей в рамках своей национальной общины или в рамках своей организации или в рамках своей группы будет еще минимум 10 женщин, которые станут вот такой опорой, с которыми вы поделитесь, вот эти трое человек поделятся знаниями, навыками. И в результате у нас в каждом городе будет где-то 30 человек, женщин, которые станут даже после окончания проекта основой для вот деятельности этого межнационального женского центра, и которые дальше продолжат работу. Вот Видение вот этих десяти человек я называю цифры 3 10 на самом деле это может быть больше и хорошо когда больше потому что если человек один и даже двое трое это ограни мы все живые люди возникают это общественная работа возникает масса других жизненных планов и если не на кого положиться то все тянешь на себе и хоть мы женщины и привыкли все нести на себе но активисты, вот, наиболее такие люди, но мы все-таки э, должны рассчитывать на других. Зная многих из вас, я знаю, что у вас такие команды есть. И именно поэтому мы брали на себя такие обязательства, и именно поэтому мы и пригласили, когда мы писали этот проект, вот пригласили наши команды, что это уже не наш проект, это уже общий проект. Я имею в виду не проект, написанный только. Итак, Первое крупное мероприятие. Я просто хотелось бы, видно, там еще, чтобы писали все. Угу. Так, ага, спасибо. Итак, коман... первое – это создание команды. Вот мы рассчитываем, что, конечно, укрепление этой команды – его, ее реальное создание будет происходить в течение года во время каких-то организаций мероприятий, во время совместной работы. Но в голове эти люди, естественно, с партнерскими организациями, они у нас всех прокручиваются. Итак, 2 февраля, мы ориентируемся на эту дату, будет в Подмосковье тренинговый семинар где от каждого города сможет приехать три человека. Вот эти как раз, вот это три человека команда, которую мы ждем здесь на семинаре. И здесь мы поможем и друг другу, и объединиться, и продумать стратегии деятельности в городах, и получить дополнительные знания. Мы надеемся, что это будет классное время вместе. Мы над этим вместе будем работать. Вот сегодня приблизительно дата вот такая вот. Ориентируемся мы на эту дату, вот, чтобы пройдут новогодние праздники, и мы сможем встретиться. Итак, что же ожидается в ходе реализации проекта? Сейчас я даю части заявки, как вы понимаете что в каждом городе мы понимаем, что все города разные. То, что будет происходить в Мытищах и то, что будет происходить во Владикавказе, в Волгограде, в Тамбове, будут разные группы, разные общины, которые разные партнерские организации, разные даже возрастные категории. Но, тем не менее, подходы, идеи создания диалога и углубление его, выход за рамки танцев, песни, одежды и так далее – основываясь на этом как бы когда мы садимся за стол мы начинаем с закуски и дальше это переходит в серьезный серьезный разговор когда выходит на поверхность те сложности которые есть и дальше мы вместе можем наметить пути как эти сложности мы можем вместе преодолеть и мы планируем что до встречи на семинаре желательно до конца декабря, потому что дальше новогодние праздники, ну или уже после праздников, в каждом городе вот эта рабочая группа, 3-4 человека, наметит основные этапы, основные мероприятия на год. Как вы их видите? Мы будем работать, команда проекта Кеша, с профессионалы, мы будем работать и помогать, беседовать с каждой из городов, но мы хотели бы, чтобы все-таки основывалось, на своих особенностях, на своих задачах, на своем видении. Мне кажется, что в этом может быть абсолютная уникальность нашей, нашего проекта. Не то, что кто-то придет и скажет, вот вы должны делать вот это, это, это будет хорошо. Я думаю, что если из 9 городов такие энергичные люди дадут какие-то свои идеи, будет огромное количество уникальных э, вещей. Дальше очень важная... Э, Важная часть у нас будут – это обучающие вебинары. Мы надеемся, что мы найдем или эту платформу усовершенствуем, или найдем новую платформу, но где-то до 30 человек э, смогут прийти и участвовать в обучающих вебинарах. На, для ведения этих вебинаров мы будем приглашать профессионалов или кого-то из э, сотрудников, активистов проекта «Кешер», обладающих профессиональными знаниями. Вот темы я хочу познакомить с темами вебинаров. Первое – это вебинар по основам интернет коммуникаций Нам исключительно важно, чтобы женщины, независимо от того, в каком городе они живут, владели современными мессенджерами, владели современным пониманием интернет-общения, чтобы мы могли общаться и в Skype, и в фейсбуке, и в, я знаю, Bible, WhatsApp, в вайбере, в ватсапе, в телеграмм, чтобы мы знали, как они работают, чтобы мы понимали их ценности, сильные и слабые стороны, и чтобы дальше мы имели возможность работать и говорить об этом в своих общинах. Женщины должны быть, должны соответствовать времени, должны быть на волне понимания того, что сегодня происходит, как работает интернет и что он нам дает. Не обязательно. Когда человек говорит, я не люблю Facebook, я не люблю, я знаю, любой другой мессенджер, ты, человек может не любить, никто не заставляет все использовать. Но чтобы что-то любить или не любить, нужно попробовать. А потом уже сказать, люблю я или нет. Кроме этого, для нашего общения, я думаю, мы в ближайшее время создаём, создадим свои чаты, выясним, чтобы они у нас были общие, и сможем в этих кабинетах работать, обмениваться мнениями, рекомендациями и так далее. Значит, это будет первый вебинар. Следующий. Так, движется. Угу. Так, дальше, наверное, я пропустила. Защищенности социальной гарантии. но ну, эта тема понятна. Так, я извиняюсь, пропущенная тема. Еще один вебинар будет ⁇ Женщина в национальных традициях ⁇ Мы попригласим представителей и мусульманского, и еврейского, и христианского мира, чтобы мы выделили основные аспекты, основные темы и поговорили, обменялись какой-то информацией. К времени этого вебинара я думаю, что основные темы у нас будут уже определены. То, что будет. Вот. Очень важный вебинар по социальному проектированию. Здесь мы также проигласим профессионала, который расскажет об основах подготовки, подготовки и создания социального проекта. Нам очень важно, чтобы не только там, два человека, три человека из городов владели этой информацией, а чтобы это доступно стало многим людям. Мы постараемся эти вебинары подготовить интересно, чтобы они были и коммуникативны, и информативны. Следующая цифра, которую мне, которую мне хочется остановиться, и тут мне очень важны ваши реакции. Значит, за год будут проведены 80 мероприятий, Вообще во всех городах все вместе, мы с вами. И в которых примут участие более 4000 человек. Вот такую амбициозную планку мы построим, при том, что она основана на нашем с вами общении, на опыте нашего взаимодействия, вот, она, с одной стороны, амбициозна, с другой стороны, когда мы посчитали, сколько сделано и сколько делается в городах, она оказывается достаточно реальна. Но я думаю, нужно будет... Вот мне Катя в свое время, Иванова, поделилась, да, один год. Информация очень интересная, когда мы обсуждали, Катя здесь, Катя, я наш разговор передам обсуждали э, возможность получения президентского гранта, а проект Кеша, много лет писали и не получали. Катя рассказывала мне о том, что контроль за реализацией, э, за информацией, которую даем, достаточно серьезный. Катя, может, ты потом добавишь еще что-то в этом плане. Что если мы пишем, что на встрече присутствовало 15 человек, а на фотографии присылаем 10, то мы становимся врунишками. Вот. Поэтому нам с вами нужно будет в этом плане быть очень четкими. Но если на мероприятии, большом мероприятии студентов участвуют там 100 или 150 человек, естественно, не списка, не общая. Должна быть просто общая массовая фотография, может быть, как-то более детально указать, кто принимал участие. Вот. Катя, может быть, Иванова, если что-то хочет добавить, пожалуйста, просто надо поднять руку вот тут вот сбоку, я очень-очень прошу. Опытом, кто получал гранты, у кого есть опыт работы, это будет очень-очень ценно. А вот. а, значит, <соспорядок> так. Можно, можно что -то... Катя. Uh, Катя. Ситуация такая, что э, дело в том, что всегда удобно очень для, ну если говорить именно об отчетности, да, это определенные либо регистрационные списки, либо еще что-то для организации. И понятно, что та история, которую я рассказывала про фотографии, это был мой первый президентский грант, и он тогда был у совсем другого модератора. Он, как называется, ну, то -то, то -то, грантодателя. А вот, и, но сейчас с этого года изменена, изменены вообще в принципе э, <связано> президентских грантов. И каким образом будет проходить отчетно сейчас, то есть, это тоже не очень понятно. Поэтому тоже мы в, та в такой же ситуации, когда нужно просто понимать, что э, заявленное нами действие, оно должно быть также и отчитано. Uh -huh. Спасибо, Катя. Ну, вот информацию сказала. Uh -huh. что? Uh -huh. что? В принципе, ты именно это же и сказала. Uh -huh. Да. Ну, вот uh, мы... сейчас я много общаюсь с нашим куратором и информация следующая: то никакой uh, информации никуда мы не должны посылать до времени нашего отчета. Отчета у нас будет три. И первый из них – это с 1 по 10 мая. То есть с 1 по 10 мая мы должны будем отправить отчет за деятельность в течение вот 5 месяцев гранта. И я ее спросила, нужно ли в течение вот сейчас, когда проходит мероприятие, куда-то отправлять еще. Нет, нет, ответила она меня, никуда, только вот готовьте все к вашему отчету в мае. И, соответственно, дальше будет отчет в сентябре, и итоговый на 12 месяцев, значит, заканчивается в ноябре. В конце ноября у нас он заканчивается. Вот. И пока вроде бы мы даже никуда ничего не сдаем, мы все это онлайн, как это, добавляем, прикрепляем в наш кабинет по онлайн-отчетности. Как это будет в реалии? Пока рассказывают все очень красиво и легко. Но я уверена, что если у нас будут реальные мероприятия, мы с вами со многими делали и грант Евросоюза, делали проекты и другие, и то, кроме восторга от той деятельности, которая происходила, до сих пор не было. Что, я уверена, и будет и в этот раз. Вот. Но, тем не менее, мы сделаем на сайте проекта Кешер. У нас будет как проект этот женский межнациональный диалог. Туда будет помещаться информация о всех мероприятиях, которые проходят в городе, на сайте проекта Кешер, как раньше и было, и конкретно в этот проект. Поэтому каждый сможет ознакомиться с ним и с этой информацией, не с ним, а с ней. И кроме этого, я думаю, мы с вами сделаем как общий, посмотрим, в каком мессенджере, посоветуемся вместе, сделаем общий кабинет, куда ну, можно будет самим туда все выкладывать и обмениваться и опытом, задавать вопросы, и если кому-то нужна какая помощь, ее обсуждать. Вот. Дальше. Дальше. Следующий цифровой наш показатель – это информация через СМИ, Интернет, информационные компании. Вот здесь, в принципе, должно быть достаточно просто. Например, совсем на днях и моторная провела в Волгограде совершенно потрясающие э, участок, вернее, когда вот проводили женщины пекут хлеб мира, что в Волгограде стало традиционным. Это уже показало местное, это телевидение или местное охват, которого там тысячи людей. Поэтому мы надеемся, что здесь, здесь сложностей не будет. Однако нам нужно будет всем иметь в виду, что все, что мы делаем, нужно стараться максимально СМИ информировать. Об этом мы тоже будем говорить. Так. Дальше мы, я здесь написала планируемое мероприятие намеренно дала только те, которые мы, которые мы указали в заявке. С тем, в, этом, в этих темах, которые указаны в заявке, самое, обратно, самое с моей точки зрения важное мероприятие, оно звучит и «Другие». Женщины пекут хлеб мира, свет национальной красоты и другие, которые отразят вопросы разных сфер жизни с акцентом на национальные особенности. На сегодняшний день мы предлагаем, во-первых, в каждом городе будут свои. Мы готовы предложить и темы, и разработки, но было бы классно, чтобы уже наработав опыт, а здесь все люди с серьезным опытом, могли бы делиться друг с другом своими идеями, и мы бы могли их реализовывать. Это первое. Второе мы сегодня обсуждали. Это проект Кешер. Мы уже много лет работаем по разным направлениям. Как самое простое я сегодня хочу назвать, например, вопросы женского здоровья. И вопросы женского здоровья в аспекте национальной традиции, о том, как в разных традициях отражается роль и отношения к женск... отношения именно к женскому здоровью, репродуктивному здоровью, к вопросу старения, к вопросу, я знаю, к вопросу, связанные с традицией и здоровьем, к вопросам взросления девочки. Какие здесь традиции, как к этому относится медицина? И здесь совершенно тема, которую никто не поднимает и которая... В принципе, сегодня во многих местах очень болезненно. Это то, что скрыто под поверхностью. И мы ее можем очень аккуратно, очень достойно поднять и показать, что реально оказать помощь очень многим людям, которые, может быть, и не знают, как, как, ее, как с этим быть. Как пример у нас в одном из украинских наших городов мы узнали, в результате вот работы, что в одном профтехучилище очень большая была мусульманская община, много девочек-мусульманок, которые не могли, просто годами их не пускали к гинекологу, потому что по традиции мусульманской не может девочка пойти, а вдруг этот гинеколог будет мужчина. И вот они рассматривали вопрос, чтобы в этом профтехучилище, был прием именно женщины-гинеколога и так далее. То есть я не могу сейчас сказать, на чем этот вопрос закончился, но проблема была увидена. Кроме этого, женщины междунацион... разных межнациональных объединений могут стать инициаторами компании за здоровый образ жизни с акцентом на разные там образы питания, связанные с национальными традициями. Мы можем в городах продумать, на какой-то момент, я не знаю, национальный пробег, или женщины танцуют за что-то, или большое городское мероприятие, связанное именно, которое бы отражало женщину и национальные, национальные особенности, и связанные и с трудовым законодательством. Очень часто, ну не очень часто, но женщины часто не... Владеют информацией, связанной с их сегодняшними, даже законодательными вещами, которые направлены на поддержку семьи. И это часто связано с какими-то ограничениями религиозными или просто несерьезным отношением к тому, что женщина на что-то имеет право. Мы можем продумать какие-то мероприятия, связанные и с обучением молодых женщин национальных общин, как написать резюме, как пройти собеседование, как другие вещи, и почему женщины национальных общин не могут поддержать друг друга в этом. Это я сейчас только вот навскидку говорю известные темы, известные такие вещи, которыми проект Кеша занимается, и которыми мы можем заниматься вместе, объединяя людей на разных национальных общинах. Проблема, например, ВИЧ-спида. Очень серьезная проблема сегодня в России. И в целом в ряде религиозных общин существуют так называемые отказники. Это те, которые отказываются лечиться, давать своим детям мамы. Вот недавно был судебный процесс. Мама отказывалась давать своей дочке лекарства, и она погибла, потому что по религиозным соображениям она это не делала. Это тоже очень важная проблема, которую мы можем поднять, осветить СМИ, пригласить, может быть, профессионалов и объединить, просто познакомить, проинформировать. Это, это нас, женщин разных религий, национальностей, это беспокоит. Это я только поверхностно прошлась по темам, которые мы можем задеть, поднять в рамках нашего проекта. И этим самым он станет уникальный, потому что мы идем в глубину на социальные преобразования, а не на... Лозунги. Мне очень хотелось бы, чтобы наш проект был именно такой. Так, я думаю, что я ответила. Да. Кто бы, вот, девочки, мне сейчас очень важно, если возникают какие-то мысли сейчас, предложения, я просто не хочу делать просто паузу, стою и молчу но очень вот напишите, у кого мысли возникают. И завершение нашего проекта в Москве, завершение нашего проекта будет в Москве, будет женская межнациональная конференция, женский межнациональный диалог. На конференцию мы рассчитываем на 100 человек, мы приглашаем представителей из городов, 9 городов, а также будут представители других городов деятельности проекта Кешер, там, где у нас есть партнеры, с которыми мы сможем поделиться нашим проектом. И дальше очень важный наш проект, все-таки межнациональный женский диалог, мы, наша цель, цель создания центров в город, городах, центров женский национальный диалог. Я не вижу это, так, я сейчас не хочу давать установки, но это не значит, что где-то мы построим большое здание, повесим вывеску «Центр женский межнациональный диалог», и там будет вестись диалоги под каким-то супервизорством. Это совсем другое. И сейчас даже не хочу говорить, что, потому что мне, мне кажется, что здесь творчество каждой из наших команд создаст вот такую вот, уникальную общность, которой будет вот Центр женский межнациональный диалог. Это вот в основной по ходу проекта. Еще дальше следующий очень важный вопрос – финансирование. Когда значит грант получен на сумму 2 миллиона 800 с чем-то тысяч, Большой, я считаю, вообще неожиданно огромный грант. Но когда мы писали этот проект, я поставила очень четкую задачу: поговорив со всеми, с кем я могла. В проекте финансируется только то, что легко можно, за что легко можно отчитаться. То есть зарплаты. У нас все координаторы в городах будут получать небольшие, я бы не назвал даже это зарплатой, я бы назвала это какой-то пошивительные деньги. Вот. У нас будут небольшие деньги для возможности пригласить профессионалов. У нас оплачен семинар, у нас оплачена конференция, у нас выделена определенная сумма на изготовление такой большой наглядности. Будут сделаны роллапы, будет вот наглядность, которую вы в городах у себя сможете использовать. Как вы видите, мы уже... Э, если вы его поддержите, вот этот логотип, женский межнациональный диалог, вот сделан уже такой логотип. Все, Больше ни на что деньги не заложены. То есть, что это значит? Это значит, что вам... Никакой отчетности давать не нужно. Кроме, то есть финансовые, за финансовые траты какие-то, за то, что вы делаете, отчетности никакой давать не надо. Кроме нам нужно будет информация, если вам предоставили помещение, волонтеры, часы и так далее, потому что, конечно, большой там еще там, на миллион как волонтерская поддержка проекта «Кешер». Наш офис, наше оборудование, там, еще время рабочее других сотрудников проекта «Кешер», все это идут со стороны проекта «Кешер» волонтерские часы. Однако мы понимаем, что определенные финансовые ресурсы для проведения важных мероприятий нужны будут. И у нас с вами есть серьезный опыт взаимодействия по финансовой поддержке небольших сумм, но тем не менее тех, которые требовались для проведения определенных мероприятий. Значит, эта финансовая поддержка будет идти не со стороны президентского гранта, а со стороны проекта КЕСА. И когда вы будете свои проекты предварить, готовить план в своих городах, мы будем обсуждать, что возможно поддержать финансово, что необходимо, вот так вот я бы сказала, необходимо и возможно поддержать финансово, и мы постараемся в бюджет именно проекта Кешер как организации, как и раньше мы с вами делали, как и раньше мы поддерживали по возможности ваши мероприятия, так и будет такая поддержка продолжаться. Так же, как этих девяти городов, как и других городов в рамках деятельности по межнациональному сотрудничеству. Здесь вопросы есть? Так, меня слышно? Видно? Да. Алло. Отлично слышно и видно. Ага, спасибо. Юля, пожалуйста, включись. Я прошу тебя немного рассказать о том, как ну, оформлять... Угу документы зарплатные документы да так как э, мы все обсуждали э, мой регион обсуждал со мной и южный регион обсуждал э, с киной э, вы все координаторы проекта и все координаторы проекта будут получать э, небольшую ежемесячную зарплату слышно меня да напишите мне пожалуйста слышно Слышно, Отлично. Все будут получать небольшую ежемесячную зарплату. Для того, чтобы эту зарплату вы все начали получать, нам нужно будет заключить с каждой из вас договор. Для этого договора нам будут необходимы некоторые документы. Документы совсем простые. Это паспорт, ксерокопия паспорта, скан, не ксерокопия, скан, который вы отправите нам по электронной почте. Это первая страница, разворот и прописка. Нужен будет SNILS, INNN, ваш индекс обязательно. И нужна будет справка из банка с реквизитами вашего счета. Если у вас есть Сбербанк онлайн, эту информацию можно взять из Сбербанк онлайн. Если у вас Сбербанк онлайн нет, или у вас какой-то другой банк, это справка, которая дается бесплатно в любом банке, вы туда подходите и просите справку с реквизитами вашего счета. Она делается сразу, она бесплатная. Вот такой небольшой набор документов, мы приложим его к договору, каждый из вас заключен договор, подпишем, и вы начнете получать вот эту небольшую денежную... Деньное поощрение на то, что, чем вы занимаетесь, на организацию мероприятий, на вашу работу в рамках проекта. Спасибо, Юля. Я просто хочу еще поделиться, что сейчас идет очень большая работа с нашей стороны с банком. Все там очень серьезно. Вот. И отдельная зарплатная программа, Поэтому, чтобы не усложнять, было бы очень хорошо, если бы все ваши реквизиты и так далее были Сбербанк. Потому что я боюсь, что они будут требовать оформления карты «Мир» или еще какой-нибудь какой карточки. Тихо, вот. если пожалуйста, пожалуйста. я хочу тоже ответить на вопросы. А, да, отчетность будет Таня да, Якубовская. Отчитываться будем так, как вы всегда отчитывались перед проектом Кешер. Мы с вами заключаем доп. соглашение к тому договору, который заключен несколько лет назад, если с кем еще не заключили Президентского гранта там не будет, доп. соглашения там будет наше направление межнационального сотрудничества. И вы будете отчитываться перед проектом Кеша про той форме, которая уже давно у нас работает, которую бухгалтер нам выдала. И вы будете прикладывать сканы документов относительно смет, по которым будут вам выплачиваться деньги. Как всегда. А первичка остается у вас для отчета перед налоговой. Девочки, какие есть вопросы? Я хочу попросить всех, кого можно включиться, чтобы на какой-то нам уже нужно заканчивать, а то я слишком много проговорила. Но хотелось бы от каждого услышать хотя бы одно-два предложения, какие возникли мысли, чувства, идеи, надежды. Потому что, я думаю, нам предстоит, спасибо нашему президенту, нам предстоит интересная работа вместе. Включитесь, пожалуйста, в видео. Угу. Ира. Есть. Спасибо огромное за то, что вы пригласили для участия на проекте, потому что действительно в Курске мы очень давно уже внешно работаем, и многие те мероприятия, о которых мы сейчас говорили, дела, они уже в какой-то степени отравированы в нашем области. Я полагаю, что что-то мы придумаем. Вместе интересное, потому что это очень важно, то, о чем вы говорите, и даже первый ваш вебинар, и для меня очень важно научиться работать и общаться по скайпу, через систему вебинаров и так далее, поэтому я полагаю, что надо начинать работать и дарить на благо, в общем-то, нашего женского сообщества, неважно, какой мы национальности. Поэтому вам низкий поклон, уважение и, конечно, поздравления с получением этого замечательного гранта и поддержки. Спасибо. Спасибо. спасибо. Куда исчезла и Катя, и Волгоградские наши девочки? Так, спасибо, мы уже услышали. Я, хочу, да, я хотела бы, спасибо, мы услышали бы в самом конце, в ноябре, друг другу. А вот какие сейчас мысли? Катя. Угу. Что-то такое. Слышно, видно, непонятно. Видно, Алло. Катя. Да. Видно, слышно? Да, видно и слышно. Вы знаете, мысли у вот какие-то... На самом деле, не оформлен сейчас какой-то проект, но, возможно, это как раз одна из идей на прочее. Да? Это работа с женщинами-мигрантами. Мы сейчас ну, по другим проектам устанавливались связи, такие достаточно неплохие, с прокуратурой и с ФМС. Там был ряд вопросов, которые пришлось решать, и для этого нужно было их взаимодействия. И на самом деле, возможно, что это одна из возможных таких серьезных вызовов, да, это именно работа с женщинами-мигрантами, там, как раз, у нас межнациональная тема очень большая. Вот. Но это такая, пока мысли, она не оформившая какой-то определенный проект. Я думаю, что просто в ближайшем заседании комиссии по межнациональным отношениям я постараюсь проговорить этот вопрос, посмотреть, что мы сможем сделать в этом направлении. Спасибо. Да, это очень сложно. И, наверное, именно здесь определенные межнациональные и межрелигиозные вопросы встают. Да, Катя, это тоже. Угу. Спасибо. Мы, честно говоря, хотели бы именно, не прописывая все мероприятия, у кого будет большая сложность в том, чтобы прописать, какие мероприятия сделать, конечно, мы поможем. Но... Здесь собрались такие талантливые люди, что я думаю, что это будет не проблема. Мы заканчиваем. Угу. Девочки, Инна, Юля, что-то хотите сказать, и будем отпускать всех уже отдыхать. Я, э, по -по Пока мы тут разговариваем, я э, разговаривала по телефону и с Таней Якубовской, и. Э, а, ну, в общем-то, я поняла, что девочки настроены, получили ответы на свои вопросы. Если, ответ, если будут еще какие-то вопросы, мы готовы а, в рабочем порядке отвечать. И я, и Юля, и Светлана, поэтому мы все в доступе. А, пришлем список необходимых документов, о которых говорила Юля по электронной почте, чтобы он у вас был перед глазами, и вы выставили все сразу. А, ну, я хочу нам пожелать удачи. На первый взгляд сейчас я разговаривала с Таней Кубовская. она говорит, ой, как много, девяти. Вы знаете, девочки, немного, потому что мы делаем намного больше. На самом деле мы вот смотрели статистику с Юлей, просматривали ваши, вашу информацию, мы не любим говорить слово «отчеты», потому что это не отчеты, это ваша информация о том, что вы сделали. Вы делаете намного больше. А сейчас мы будем делать, ну, наверное, еще, еще интереснее. Спасибо. Да, я тоже хочу сказать вам спасибо за этот первый вебинар, пожелать нам всем удачи. И мы сегодня тоже обсуждали с Людмилой Шлюндиной, и мы говорили о том, что это не что-то сверхновое. Это то, в каком направлении мы уже работаем и работаем, и у нас есть опыт. Мы это любим, мы это умеем делать. Это объединено новой идеей, мы найдем новые подходы, и я думаю, что у нас все получится. У нас обязательно все получится. Итак, всем, всем спасибо. Вы знаете, есть такое? Глаза боятся, руки делают. Вот мы сейчас как раз на этом уровне. А с такой командой у нас точно все получится. А главное нам удастся сделать, возможно, то, чего другим еще не, других еще не получалось. И всех с наступающей Ханукой и с праздниками. С наступ... Но мы еще много с вами встретимся. Спасибо за вебинар, за время вечером. Всем хорошего вечера.